Головки делительные тип 5027, F36 и F3 предназначены для использования на фрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и прочих работах на металлорежущих станках. В комплекте с головкой поставляются планшайба с радиальными Т-образными пазами, токарный патрон со сборными реверсивными кулачками и делительные шаблоны. При установке планшайбы или патрона центровка производится по поиску закрепляются винтами через сквозные отверстия в корпусе. Головки различаются размерами планшайб, токарных патронов и высотой центров. Проходное отверстие головки позволяет обрабатывать длинные заготовки. Диск шпинделя проградуирован на 360 градусов с делениями в 1 градус. Передаточное число червячной пары обоих головок 1 к 90. Большая цифра обозначает количество полных вращений рукоятки, которые повернут стол на один полный оборот. Отсюда вытекает, что одно вращение рукоятки произведет поворот планшайбы стола на 4 градуса. Лимп размечен делениями в одну минуту, а с помощью нониуса можно получить точность 10 секунд. При свободном делении с помощью червячной передачи до начала вращения необходимо расслабить стопор вращения, затем вывести фиксирующий клин из зацепления с главным делительным диском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 В эти отверстия избирательно устанавливается ключ шаблона для удобного начального положения. Ориентируемся на фиксирующий клин зацепления с диском. Это положение принимается как нулевое. Крышку закрыть. И снова сначала нужно расслабить стопор вращения. Затем фиксирующий клин выводится из зацепления. И шпиндель поворачивается до момента совпадения клина с очередной просечкой. Полученное положение фиксируется стопором и можно приступить к работе. Деление на фиксированные части можно ускорить. Для этого червячную передачу нужно вывести из зацепления. Поворот производится за сам шпиндель. Для удобства можно воспользоваться ключом или воротком, вставляя его в любое из шести отверстий на шпинделе. На двух плоскостях оснований имеются пазы с местами для установочных шпонок и винтов крепления. Это позволяет использовать головки в горизонтальном,